Всем привет, дорогие друзья. С вами Маркус. И сегодня угадайте, где мы. Мы на небоскребе. Опа-опа, камеру. Ой-ой. Опа. В общем, вы расспросите, что я тут делаю? Я вам отвечу. Я сам не знаю. No. А, в общем, вот, ну, потому что высота... Высота очень высокая. Но для этого у меня есть парашют. Сейчас прыгнем с него. Итак, я делал парашют и все, прыгаем. Опа. Я думаю, это будет очень долго, так что я обрежу это на камере. В общем, я вот тут спускаюсь на дом какой-то. А точнее, это мой дом. Опа. Все, рабочий день окончен. Опа. Ага. Что я поделаю? Так, чтобы поделать, так отключу устройство. Хоп. Ой, Ой-ой-ой, нога. О, блин! Ай, ударился! Капец, это все из этой штуки. Надо взять эту штуку. Так, вот, иди сюда выкинуть ее вообще. Ай-ай-ай! Тяжелая, тяжелая, очень. О! В общем, я выбросил ту штуковину. дом конечно так себе давайте зайдем у него так всех добро пожаловать в мой дом я оказался в своей комнате компьютерной по это вот игровой компьютер давайте сейчас включим его <coughs> так сейчас запустим игру самую крутую Хотя давайте лучше для начала зайдем на мой канал. Так, -мо! 350 подписчиков. Я очень благодарен тем, кто подписался, кто комментирует видео мои и лайкает. Я надеюсь, вам нравится то, что я делаю. Так, давайте будем продолжать изучать дом. Так, это моя кровать. Руки у него опять микрофон, я не знаю, почему он у меня появился. Не микрофон преследует. Погодите. Какая-то странная, тут весельная. Ой, почему? куда она проводилась? Погодите. Куда что? Ай, блин! Где я оказался? Погодите. Вентиляция. <hora> я же упал внизу дома. Как я оказался здесь. Ну-ка, нужно проверить, что это такое. Ну-ка. Что тут делает оружие? <п hearingibly> блин, я себе ноги породил. Так, это. Это. Так, блин. <Regularged Craig> Это ножик, блин, что я могу делать с ножиком. ну кого-то, или себя, ой, шутка, так, давайте выкинем Ты в окно, тут окно есть, ну-ка, давайте, пистолет есть? Так, тут пистолет есть, интересно, ай ай, ай. Так, я показываю бит... не зря я их все с собой ношу, Я же ведь Маркус. Так, я никогда не стрелял из оружия, может проверить, по стеклу такие тут опасно. Так, готово все. Стреляем. Оп! <свеч> хм, настоящее оружие. Точно не в Так, ладно. А что тут сходится? Хм. Ну, достаточно высоко, очень высоко. Надеюсь, что тут никого нет. А то, если кто-то будет, то... Я не знаю. Но я могу Так, ну, пока что... О, лак. Почему улучшится свет? Так, уже не, не, не по себе, честно. Такой, кто? Стоять, это! А кто это упал? Стоять! О! О! Уф, что это было? Так, погодите. Я что, любил человека? Это это что? Это кто? Погодите, У меня фонарик был в кармане есть еще одна штука. Сейчас я брошу туда, чтобы посмотреть. Кто это был? Хопа. М -м -м. Ну, получается, человек, ну а зачем? Он пытался не допасть Так, опа, вот что у меня зато получилось. Но ну, выш вышло не очень, мне кажется. Ну, стреляет на весь Стреляет. Блин, потом либо переночевать. Хм. Лучше переночеваю кое-что. а я спать, хопа. Ох, эх, так хорошо поспал. Так, все, оружие у меня есть. Так, не ковром, нет. Угу. А, блин. А, оно тут было открыто, ведь? А, да, было открыто, да. Так, ай, блин. Я-то не знал, что урони его. Нужно себе на голову прикрепить за лентой. Так, нужно как-то спуститься вниз. Аккуратно. А ну-ка, ага, тут есть как лестница. Нужно аккуратно оп-оп-оп-оп-оп. Так, нужно прыгнуть. Это очень опасно сейчас будет. Ну все, было не было. Ай-ай-ай! Нога, нога, нет, нет. а, а блин. Так, и держусь. Нет, а Ай! Ай, голова! Ну, что, бинты, забитовать вс. Смешно, но это опасно было. Тут еще острые части были. Так, ай-ай-ай, блин, а больно, очень. А так, это вот этот человек пытался меня убить. Так, а ну-ка. А, что у него тут в руках? Так, это нож. У него был с собой нож. Так. Зачем? Он пытался его убить что-ли? Так, нужно у него убрать повязку с головы. Так, о о э, о Так, опа-опа. а, опа, блин. Конечно, да это человек, но какое-то видимо уже тело начало. Постепенно, ну, уже нейтрализовался. Так, еще что здесь надо убрать. Оп-о. Так, все. Угу, здесь понятно. Это я ему сюда попал, получается. Так, нож паста надо выкнуть его. Не знаю, жив ты или нет, но. На всякий случай. Ох, е-мое. Так, блин. А. Так, все тело выкинул и убрал. Все. Так, я обойду как стенки нужно бы уже себе жилье сделать. О, так. Я все-таки паркурист, я все-таки Маркус. Опа. У. О, блин, с голову упала. Надо пипа есть. Так, почему вот так вот я здесь обставился, трава была где-то тут, ну из болота. <клых> Самое главное вот я что сделал из вещей этого человека. Uh -huh. Да, это кассир. Нашел пару бутылок, а это тут сам построил. Не спрашивайте как. Так, давайте-ка постреляем бы. Ну бы нет. О сколько... oh, блин, nice. Так, насчет того... О, Насчет того, как я буду жить, что-то это. Я от собой брал маленькую сумочку. Там есть буквально все. Не <coughs> спрашивайте, как я одолжил у своего друга Стива. У него таких-то много вещей. Так, чем, как вы думаете, вот этот огонь Возможно, может быть, потому что свет. Пойми, блин. Я не знаю, как пропасть свой мир. Тут вообще ничего нет. И никакой техники. А там, блин. А в люкте здесь есть здесь есть в Так, внимание, всем срочно включение. сюда какой-то трон Ну, кто так? Я стреляю. Поднять! Не подходи! Уф, вроде бы убил, да? Нет, нет, нет. А, а, блин, нужно... Ты не жерт. Не ну, поднимайся. Надо... Ну, так... Все победил. Так, блин, почему ты не умираешь? Так, Опа. Так. Да -мо, почему ты так не умираешь? Да, вот так вот. Ай, нога, болезнь. Он опасно надо убить его. Ай, рука! Руку попал. А почему он не умирает? с ним блин я откажу к себе а, блин он входит страшно вообще. а нападаем Ай, блин Стрелял себе все. Так, у меня же где-то. багран где надо кинуть я. Так, а теперь прыгать. уходим отсюда. О! О! Вроде бы убил, так. Надо пойти посмотреть. А, все, балит. Так буду идти как Майкл Джексон. Опа, опа, опа, опа, опа, опа. Уф, е. блин, сверкает. Нужно будет сюда камлер достать для фонарика как раз так. Уф, я мо он не умирал. Так, я пока-то все и сейчас вернусь опять. Так, <къем> я забинтовался все. Так, где мой пистолет, я не знаю. Так, все, взял, поставил в руку. Uh -huh. Я не могу кстати, с этой тяжелой рукой брать теперь, <coughs> очень уж он какой-то тяжелый, мимо травма руки. Надо бы этого убить бы. Так, надо выкинуть его отсюда. Я детали него взял. Все, уходи. Уфем, Ух, мое. Так, блин, тут что-то нужно бы <coughs>, какое-то сооружение построить по искрытность. Иди сделать потому... Я видела, что там куски травы. Надо их принести, чтобы вообще сделать, по-моему, из-за за... штала, блин. Надо бы поискать, сколько есть у них этих, роботов. Сейчас скажу на разведку. Внимание, друзья, включение. Смотрите, что я нашел. <coughs> так. О, стреляет, а ч он громко? Если подойдет кто-то из ронов, я их сразу. Ну, грохну. Так. В прошлом включение опять идут сюда, видимо, не знаю, где Опа! Oh yeah. Так, еще последняя гранда. <звех> а <звёзд> Я уже... А а Блин, моя нога. Моя нога. Ну, Второе а внимание всем. А Я приделал себе свою ногу обратно. А еще я такой, не могу с ней ходить теперь. А, я не знаю, что делать. Что делать? Я не знаю. А, я не могу стоять. Уф, только опирается как-то. уви что... Это невозможно. Единственный выход. получится забаррикадироваться сверху у меня не пропустится ничего. Здесь спокойно могут пролезть, как они, я помню. Так, нужно будет, -то... что -то что сюда поставить. Не справлюсь, как я догадался, но... Ладно. А, ё-моё, все снесло. Надо менять эту штуку. Вообще, единственное решение, которое нужно против дронов, это полностью вот так вот забаррикадироваться. Эта штука не пробивается. Точнее, даже если она ломается, то... Робота не догадаться через нее пройти. Надо еще один случай поставить сюда. Так. Я лучше пока посплю. Уф. Так, выбрасываться. Просто... О, стой, что это? Нет! О, нога! Ай, ноги! О, блин! Я вылезу что-то.. Это невозможно. Кажется, я здесь умру. Надо было закрывать стенку перед тем, где ставить. Я не могу так дальше ходить. Надо что-то делать. Прием парни, докладываю. Я нашел какое-то место. Я не знаю. будто обитать человек. тут убитые дроны, получается. Здесь. Тут баррикада. Я её попробую сейчас снять. Так, надо откинуть дроны. Не знаю, что делать их нужно. Так, стоять, всем лежать, стоять. А вы кто такие? Нет. О, а, стоять. А! А, Где-то что-то было. Что-то было. Кто это был? Получите, это что был человек? Нет, это человек. Нет, я его убил. Это же была моя юстая помощь. Погоди. Может он живой еще Нет. <клес> внимание, парни, ничего, нашего нового убили. Это враг Айма. они меня Отходите сюда. Так, внимание у заходит под укрытие. Ай, блин, они попали в ногу. В ногу попали. Нужна <клес> забаррикадироваться И.. О! Нет, все разваливается. Нет. Стыд! Ой, мое блин, я не знаю. А, Какие вырос еще два? А, нет! Нет! погодите а! А! Где я нахожусь? Что это место? О, Маркус проснулся. Это я, твой давний друг. Я думаю, ты меня уже знаешь. А! Это месть, я тебя убью. Мы находимся на высоте небоскреба. Точнее, мы сами на небоскребе. Ш что это сделать? Кто такой? Видимо, ты забыл. Хм. Хотя, нет, я не можно потом забыть таком. Что за машину одну? Там все моя семья. В этом был виноват ты. Исключительно ты. Что нет? Э это не я рулем. Нет, мы машину угнали. Я спал, диван царил диван смотрел говоришь о вижу берешь видимо да не это я просто выпуск новостей делал мне уж без разницы, слишком поздно хорошо маркус нет нет курица торги мясо нет курица О нет я не умер. Я не умер. Помогите, помогите.